Мазинато представляет новинку 2014 года, то есть это новейший скутер из модельного ряда Viper, это модель VP-150F, либо ее еще называют Flex 150. Как видим, абсолютно новый дизайн, то есть такие довольно стремительные черты пластика, ну и скутер очень большой, то есть один из самых больших скутеров в сегменте 150 кубов. Двигатель 150 кубических сантиметров, он воздушно-принудительного охлаждения и мощность его порядка 10 лошадиных сил. Есть вот такая вот крончатка, которая является охлаждением, то есть он, она постоянно вращается и этим охлаждает двигатель. 10 12 двенадцатые колеса установлены на спутере. Удобная мягкая вилочка. Которая адаптирована под город И дисковые тормоза С двухпаршневым супер. Сзади также сам установлен дисковый тормоз И новый выход То есть база скутера является спортивным То есть есть вот такой вот туннель То есть скутер Это больше напоминает мотоцикл Работает он. У него большое двухместное сиденье. То есть удобно будет как для водителя, так и для пассажира. И есть такая удобная опция... Это вот такие откидные ножки, то есть они откидываются с помощью нажатия вот такой кнопки и, и легко закрываются. И также самое есть ручки для пассажира и есть небольшой багажничек для установки кофры. Металлические зеркала, они отлично настраиваются, то есть у нее жесткая опора ну и довольно-таки его легко можно настроить и отрегулировать. По поводу приборной панели есть указатели нейтральной передачи, ой, указатели поворотов, указатели дальнего света, датчик топлива и основной прибор это спидометр. Бардачок открывается с помощью, ну, то есть мы вставили ключ, провернули его влево и открыли бардачок. В бардачок лазит полноразмерный шлем. Здесь мы видим еще бензобак, о, бензобак на 10 литров. По поводу освещения вот такие вот габариты диодные, и будет линзованная оптика. Повороты тоже габаритные, тоже то есть тоже диодные. И сзади тоже самые диодные повороты и диодный стоп-сигнал. Интересный скутер, то есть он удобный, маневренный, на нем высоко сидеть, то есть впечатление от, от скутера хорошее и он действительно приятный, он сбитый, нет никаких лишних шумов.